Итак, хочу еще раз поздороваться с нашими уважаемыми радиослушателями и напомнить им о том, что у нас в самом наипрямейшем эфире э, нашей замечательной радиостанции Сангейтс, которая вещает без рекламы и политики. Э, у нас сегодня Инесса Алиева, маг «Экстрасенс», э, э, человек, который читает карты, человек, который знает всевозможные штуки, которые помогают людям в тех ситуациях, когда уже ничто другое не помогает. Итак, Инесса, напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что наша тема сегодняшнего эфира – карты Ленорман, и мы о них говорим. Итак, мы остановились на вопросе, вот Ленорман открыл свой салон, и что же дальше, какова история самих карт? Почему ее не устроили обычные карты гадальные? Ну, значит, наверное, на то время вот именно были эти карты. И э, они ей просто-напросто вошли. Угу. То есть она сама нарисовала эти картиночки, правильно я понимаю? Да, да, да. да, да. -да, -да. И присвоила им определенные значения. И вообще, в каком принципу работают карты Ленорман? Расскажите нам, пожалуйста. Ну, как бы здесь ничего такого сложного нету. Они, в принципе, чем-то похожи, они как работают, вот именно как гадальные цыганские карты. Только единственное, что вот именно в этих картинках заключается не только как бы масти, там еще имеются масти, имеются рисунки. Значит, масти тоже имеет свое значение, и рисунок тоже имеет свое значение. То есть в оккупности получается, идет, как бы, слаживается общая интерпретация. А вот еще вопрос. Чем опасно гадание? Да? Вот я понимаю, просмотр на ситуацию, например, клиент задает вопрос, Инесса, вот ехать не завтра, там в Стокгольм, или не ехать. И вы говорите, там, не садись в красную машину, потому что придет серенький волчок и укусит за например. А сядешь в зеленую машину, будет все хорошо. А вот если, например, предсказание судьбы, чем, в чем отличие кардинальное? Вот, если человек к вам приходит и говорит, предскажите мне судьбу, что у меня будет. то есть Какой здесь минус возможно? Кроме того, что возможно скажем, Ясновидящий, который делает этот расклад, может просто как бы закодировать человека, например, на неуспех или на неудачу, если выкинул что-то там карты, говорят, что это будет нехорошее. Что тут еще есть? Какая магическая подоплека этой ситуации? Ну, как бы плюс в этих картах то, что здесь вот как независимо вот именно с картами Таро, да, они более так щадяще как бы видится в этих картах ситуация, да. Если вдруг ложится смерть или ложится какой-то очень сильный негативчик, то есть его еще можно как-то сгладить, то есть в совокупности вот именно как бы со сложением карт, и можно как-то человека уберечь, то есть предупредить. Если мы видим вот эту ситуацию, мы конкретно говорим, что знаете, что то есть как бы, вот вы, к примеру, выйдете там на дорогу и может, поговориться на навстречу быть машина. Да, ехать. И, то есть будет не нехорошая ситуация. Значит, вы просто в, то, в тот момент не идите туда. Потому что, ну, то есть, как бы, вот именно, как бы, ограждаем от этой ситуации. Поэтому здесь конкретно можно как-то еще перенаправить человека или остановить. Ну, в гадании, когда мы гадаем, мы тоже человека предупреждаем, мы ему говорим, слушай, вот у тебя здесь есть проблема, и он решит. Да? То есть у тебя вот Такое выпало, такое, и это может быть проблема. Измени это. То есть или будьте более осторожен, чем же тогда, в чем же разница? Разница большая. Есть конкретно видно, что проблема кармическая и как бы смерть неизбежна. Вот это вот самое страшное, когда мы делаем интерпретацию, мы это видим. То есть, если просто она такая случайная смерть, она случайная смерть, мы ее предупреждаем. Ее остановить можно. Но когда идет как именно как бы отработка кармическая, и человека уже как бы судьба заканчивается, вот этому не вправе как бы говорить. Понятно. Ну что ж, я предлагаю эксперимент. Я вот э, как бы как человек, э, достаточно, я считаю, посвященный в некоторые духовные тайны этой и не только этой цивилизации. Возьму на себя риск а, и а, с удовольствием приму от вас гадание Давайте посмотрим, а, что и как у меня вот в прямом эфире, чтобы наши уважаемые радиослушатели а, видели, как это все работает по-настоящему. Я не боюсь. Хорошо. Что, какой расклад вы делать а, Выбирайте сами. То есть, что будет, что будет. Меня интересует только будущее. Прошлое свое я и так знаю, в настоящем уверен, а вот будущее – такой да, Какие перипетии судьбы меня ждут? Сколько а, я проживу? То есть такие интересные. А? То есть мне интересен, мне интересен расклад на судьбу, если так можно сказать. Давайте посмотрим, что меня ждет. Значит, что я вам хочу сказать, Владимир. Вы довольно-таки очень счастливый э, мальчик. Очень счастливый. То есть как бы и очень фартовый мальчик. Но, в принципе, деньги по большому счету, они как вам уходят, они как бы и так уходят. Немножечко... Если, то есть вы легко расстаетесь в какой-то степени с деньгами то есть... не тяжело, скажем так а? не тяжело, скажем так а? что ну нет, какие -то что -то нужно конкретно вы э, как бы расстаетесь, подождите секундочку я общий да. раз да, да. итак, а пока у нас его делает, я хочу напомнить нашим уважаемым радиослушателям, что у нас вот такое сегодня шоу, открытое, прямое от лезвия мяча и интересная, потому как все это в прямом эфире абсолютно... Немногие радиостанции могут себе позволить а, расклад в прямом эфире, вот, но мы можем, потому как э, никоим ни образом мы не касаемся ни спонсоров, у нас, мы не принимаем деньги ни за какую рекламу, мы не трогаем политику, мы занимаемся только духовными делами и собственно говоря, этим я так думаю, радуем, уважаемые друзья для вас, за всяких реклам и прочих отвлечений от ситуации. И у нас сегодня в гостях Инесса, замечательный эм, экстрасенс, маг, целитель и провидица. Итак, Инесса, Вам слово. Что мы видим? Что хочу сказать, Владимир? Как бы э, вообще у Вас, э, ну, как я и сказала, что Вы довольно-таки очень удачливый человечек и в какой-то степени маленький такой авантюристик. То есть у вас вот легко очень могут даваться деньги любые какие-то аферы или какие-то любые вот именно, ну, как бы хитрости, если так. в каком-то деле, то у вас это очень будет хорошо получаться. Так. То есть, и вы очень рискованный человечек, то есть как бы вы в принципе тоже вот именно если что-то захотите конкретно, задумываете, и если вдруг там есть какой-то риск дела, то есть другой он сто раз подумает, а вы, нет, вы, в принципе, ну, то есть, как бы, как говорят, кто не рискует, тот не пьет шампанское. То есть вот вы из категории такой, как бы, получается. Что хочу сказать еще, как бы, по судьбе у вас, как двое десет, два ребенка. Вова, в принципе, по жизни все довольно-таки нормально. Но я вам хочу сказать, что проживете вы где-то 80 за 80-90, то есть вот 80-90 промежуток, то есть это, возможно, где-то 86. Mm. То, есть как 88, то, есть как... то есть, то есть, а от... Вы проверьте по херомантии, вы себя проверите на ручке, вы да. в принципе посмотрите. Давайте мы с вами сверимся, как. Да. Как мастер-мастеру, скажем. Да, да, да. да. Ну, у меня на руке 72 года. 72 на руке, да? Вы считали полностью, mm -hmm. да? Ну, то есть, как бы у меня информация за 80, короче. Yep. Так. Значит, что, мой хороший Владимир, могу вам сказать? У вас, возможно, может быть одна какая-то операция, но она довольно-таки сложная, чуть-чуть будет. Но это не сейчас. Она может быть... это в дальнейшем, и это почему-то что-то связано будет с суставом. То есть у вас как-то почему-то ранимые суставы, mm -hmm. то есть есть проблема, вот именно как это самая ваша такая ранимая зона. Да. Так? Так, значит, что еще хочу сказать. Вас... То есть это не сейчас, это будет... Я понял. Раньше а мои суставы меня особ... особенно так сильно не подводят. сейчас не надо. Okay. Да, значит это просто это на заметку вообще возьми, потому, Владимир, потому что на самом деле это в далеком. Значит будет... к этому себе, к суставам, хорошо, потому что звоночки есть, но это не так все плохо. Короче, дальше, а? Значит что еще хочу сказать у тебя еще может возможно, Владимир, то есть как бы кроме твоего вот именно раздел вещания. Угу телевидение, радиовещание, плюс еще тем, что ты зарабатываешь, как бы на чем ты как бы, имеешь деньги, Надеюсь, да еще будет да. какой-то другой бизнес, и он будет связан этот бизнес, вот именно с какой-то другой страной. Это возможно может быть это будет или Россия, или ну, твоя может быть родная страна. То есть такое да. тоже возможно. Потому что это тоже сейчас не сейчас, это может быть в течение там пяти лет. Это, да. это тоже закон. Да. Значит, э -э кроме сейчас, которые ты вот именно имеешь жилье какое, у тебя будет, ты приобретешь какой-то еще, как бы, возможно, дом. Еще один, господи. Да, все тексты, это все налоги. Это все налоги. Говорю, понимаете, в Америке не так. Дом купил, а потом ты, даже если за наличные деньги купил, ты потом все равно еще налоги платишь. Это будет очередная какая-то афера у тебя. Вот хорошо. Это... Она хорошо закончится, вот, вот в этом суть. Хорошо, хорошо окончится. Ну, да. Тогда хорошо. Нет, нормально выкрутишься. <с> нормально, это <с> хорошо. <с а, афера с приобретением дома это неплохо. Что? Очередная афера с приобретением дома это неплохо. Потому что, да. ну, как бы, мелкие аферы они не нужны, а дом это серьезно. Ну, что хочу Вова сказать. Довольно-таки у тебя, в принципе, судьба неплохая. Ты знаешь, что я как э, хочу сказать, ты, наверное, вот, как ничья на хорошем. Mm. То есть у тебя как, э, ты выходишь всегда из воды сухим. Спасибо. Что ж, это, это наблюдение. Как бы, или ты э, со своими магическими способностями себя очень сильно так, как бы, закатал, потому что на самом деле у тебя все довольно-таки в оба неплохо. Mm. Если более еще что-то конкретно хочешь узнать, я тебе скажу. Ну, в принципе, да давай... но... я тебе хорошо, в принципе так вот. Спасибо, вот это сказали карты. Вот что оно там будет, посмотрим. Вот, но в любом случае спасибо за сказания, вот за долгую жизнь. Вот, это все очень интересно и позитивно. Ну, а теперь а хочу напомнить нашим уважаемым радиослушателям о том, что это у нас в прямом эфире Инесса Олива из города Героя Минска, предсказательница, провидица, ясновидящая, и ам, человек, который знает, как влиять на ситуацию, когда никакой другой уже, в принципе, за это не берется, врачи -то точно. Инесса, а вот вы еще уже лечите всевозможные болезни, правильно? Да, да, да. Не только болезни, но занимаюсь и болезнями, занимаюсь как бы чистками разными. А расскажите, пожалуйста, что такое разные чистки? Это что такое? Чистки? Ну, то есть как бы от различного негатива. То есть это порча, слазы, проклятия, испуги. Понятно. Хорошо. Как еще мы можем использовать карты Ленорман? Вот, когда к вам приходят клиенты, что они у вас еще по поводу этих карт спрашивают? И как вы ими еще пользуетесь вот, например, сейчас? Диагностики, В диагностики. В В то есть как бы опять же делаю как бы, диагностику вот именно через карты. То есть, здесь я как бы по-разному делаю диагностику. Могу там, биолокационным методом, то есть маятником или рамками, также картами, также как бы, ну, естественно через хрустальный шар. Ну то есть как бы много, но я как бы уже как человек с таким стажем, у меня уже как бы карты такие родные стали, что я уже даже без них, наверное, не могу. Поэтому постоянно, то есть как бы диагностика и потом оно выявление негатив, какого-то негативного действия. Понятно. А вот хорошо. Еще, например, вот если мы сейчас идем не предсказания, не гадания, а предсказания. Вот э, по новому бизнесу, вот что они говорят? Вы сказали, что у меня возможен новый бизнес. И э, если более развить эту тему, как, как... Давайте, вот, вот, То вот, есть, вот, нашим радиослушателям показать, как это, ну, как бы в точечном ударе работает. Вот вы взяли ситуацию, да, вы увидели на предсказании, а? что есть у меня какой-то, вот, будет новый бизнес. А давайте рассмотрим эту ситуацию. Давайте. Как разорвется ваш бизнес, правильно или нет в дальнейшем? То есть, да. Я... И да, да. И с чем это будет связано? Так. Что хочу сказать, Владимир, бизнес, наверное, будет связан что-то с шоу-бизнесом. Угу. Потому что, то есть, как бы какие-то или группы это связано, или что-то вот именно. Я просто карты покажу. Здесь связано вот именно как... Uh, что у нас там, покажите, на сам а? <с tôi> <с tôi> uh -huh. Так, слушайте. Значит, здесь получается, вот именно это связано, что это или какие-то группы. Возможно такое, что вы, может быть, или в другие страны, или куда-то, вы хотите, может быть, вывозить или группы, или... Ну, то есть, как бы, это ближе, скорее всего, просто эта сцена, это артистический я связан с королем, то это получается, я даже более точно скажу, то получается, что это я сам и поеду выступать, на самом-то деле. Ясно, ну ясно. Ну, я просто к чему скажу. Значит, пока вы это не делаете, сразу говорю, то есть, если вы это задумали в ближайшее время, пожалуйста, Владимир, я очень-очень сильно вас спрашиваю, этого не делаю. Я вам покажу карты. есть. А? Там балет еще находится, да? Подождите, я вам вот покажу, чтобы вы просто-напросто знали. Подождите. Как бы... Э, вот. Грядущая. Так, вот. Вот раз. Вот два. Mm. Вот две. То есть, как бы, э, я не знаю, ситуация, возможно, может быть, или будет просто мало то есть как бы поездка может не оправдаться или может возможно такое что ну может быть проигрыш но идея ваша идеальна только эту идею надо будет развить попозже да. то есть толк с вашей идеи этот есть как это через желательно через год Через год? То есть пока год никуда, никуда не ездить. Пока нет. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. И в принципе, по большому счету, ну, то есть как бы, эм, если уже так сильно вы захотите, то тогда хотя бы вторая половина следующего года. Чтобы. То есть сейчас никуда не ехать? Пока нет. Угу. Ну, так да. у, меня, у меня так сейчас никаких поездок не будет. Вы можете посмотреть даже, а, разложить... Если бы были поездки, я бы вам сказала. Да, да. А я... Смерти, поезда, смерти нехороших новостей нет. Даже болезни. А? Даже болезни нет. Если бы была какая-то большая болезнь, вы получили карту моментально. То есть я получила бы, но я просто я хочу сказать еще другое. То есть, как бы если бы была сильная сложность, вот именно или обострение там твоих у твоих родственников, там мамы, папы. Ну, то есть, как бы, близких, каких-то далеких, каких-то, а? В этот год никто не умрет, нет никаких смертей, тоже нет ни одной карты, правильно? Нету, нету, нету. нету. Слава Богу. И уже, и уже это хорошо. Короче, я понял ситуацию, можно так сказать, она связана с шоу-бизнесом. Скорее всего, как я увидел карты, это связано со мной, именно с моими выступлениями. Ну, то есть, тут есть определенное зерно правды, потому что я действительно занимаюсь... Шоу-бизнесом, я артист своей хорошей конкретной программой. Я сейчас как раз веду с многими известными артистами в Москве переговоры по своей концертно-гастрольной деятельности. Это все верно. И у меня уже несколько раз гастроли срывались. Но вот я пока не еду, я тоже чувствую, что... Пока... Владимир, вторая половина, если уже сильно-сильно будет пищом у вас кипеть, mm -hmm. значит, вторая половина вот именно следующего года. Пока никуда не Я понял, спасибо. Ну, а теперь э, что-то вот нужно такое вот посмотреть, э, знаете, большое и конкретное. Например, вот я вам задам э, такой вопрос. Вот чем закончится конфликт, э, противостояние, хоть мы в политику не лезем, но это не политика в данном случае, а просто мне интересно, что нам скажут карты. Вы ведь сами ни один щемак и предсказатель ничего не придумывает. Он говорит то, что карты Вот давайте посмотрим на ситуацию. Чем э, закончится, например, ситуация Украина и Россия? Вот этот такой конфликт. Чем все закончится? Что карты скажут? Вот отойдем от меня и посмотрим на конкретную ситуацию, которая, собственно говоря, имеет место в нашем мире. То есть, опять же, я ее просто взял, потому что ее знают все, вот эту ситуацию политическую. Чем все закончится? Чем сердце успокоится? Закончится положительно. Значит, примирение будет и будет, вот я даже вам покажу. Смотрите. Угу. Вот это первая карта. И вот вторая карта. Хорошие новости. Начнется с России. Так. И вот третья карта, то есть будут переговоры. Да, Оп, вот да верно. Так что, в принципе, все слава Богу. Да. Ой, ну что ж, замечательно. Это хорошие новости, Инесса. Что ж, великолепно получилась сегодня передача. То есть вы действительно мастер своего дела. Вы замечательно и блестяще продемонстрировали свои навыки. Что ж, многое из того, что вы мне сейчас сказали, я раньше тоже видел, я немножечко владею картами, и хиромантией, и то, что вы мне сказали, в принципе, это не новость, хотя вот с ребенком бы я поспорил, но, опять же, это же не вы говорите, это карта. Ну, а что будет дальше, поживем. С Ну что ж, поживем, увидим, знаете, судьба, на такое дело. Но, опять же, вы не сказали, что будут другие какие-то браки, то есть показали, что брак один. И браки, нет, брак один. Да, зам, есть, Если, брак, если ребенок, он будет небрачный и женщина у вас будет просто тоже как не, гражданского брака типа. Окей, <свят> okay, я понял. Ну, интересно, спорно, что жизнь рассудит, посмотрим, как оно что будет. Судьба делала такое. Вот, как говорят... Эм... И вы очень влюбитесь в этого человека, поэтому у вас очень сильно довольно-таки э, будет даже сносить крышку вашу. Попробуем ее удержать. Ну что ж, Инесса... Вы же мастерство. Да. Ну что ж, Инесса, огромного спасибо за такие интересные предсказания. Вот. Спасибо огромное за передачу. Будем потихонечку заканчивать. Еще раз хочу напомнить нашим уважаемым радиослушателям, что с нами была Инесса Олива, маг, предсказатель, человек, который гадает на различного рода картах. Вот, пожалуйста, у нее сейчас в руках руны. <говорит> карты Таро. Но кар, там у вас еще и с руническими символами эти карты Таро. Конечно, да. Да. да. Почему я сказал руны, Потому что я, я увидел руны и сразу да. руна, а потом вот осекся. Да, это же карта Таро. Да. Вот которая владеет всевозможными магическими инструментами и диагностики этими инструментами производит. И, как вы видите, и гадания, и сказания. Слушаем нас огромное спасибо за эфир. Uh, уважаемые радиослушатели, с вами была радиостанция SunKate, передача Terra Инкогнита. и я, ваш покорный слуга, Владимир Вершанов. Огромное спасибо. До свидания. До новых встреч. Всего доброго. До новых встреч. До свидания.